Ребята, блять, вообще, на огонь, блядь. Вон летят утки, короче. Вот одна лежит. Короче, подманил, в лед, стрельнул, нахуй сбил. С одного выстрела, интересно так? Сел в траву, короче. А она ко мне охуяксов летела, вот еще летят. Поп... Ну, сука, высоко, ребятки. Не буду я стрелять. Это у меня уже третий крикаж. Вот. Полетели они, уточки мои. Вон еще одна полетела. Красавица, блядь. А эту, а эту, ребятки, я сейчас вам покажу, как нужно доставать. Короче, учитесь. Фишерман Фунтер будет вас обучать. Так. Блядь, забыл на предохранитель поставить. Все. Вообще, вообще такая красота, блядь. Летит метров сорок высота. Я такой вперед, цель, цель. Красота так упала, блядь. Вот она еще живая, маленечко, дергается. Сейчас ее надо как-то палкой достать.